Всем привет! Значит, после того, как Сбер разрешил устанавливать приложение на Сбербокс и на Сбербокс ТОП, мы поставили, я поставил несколько приложений. Давайте посмотрим, какие это приложения. Ну, во-первых, это лампа. Во-вторых, это мехом. Лампу я не буду открывать, потому что банят меня на этом на ютубе за нее мехом выглядит так дело в том что это приложение для android tv не имеет китайского региона в магазине и поэтому сделали специально мод который имеет китайский регион то есть если вам нужен этот мод то пожалуйста Пройдите по ссылке под видео Там будет ссылка на наш телеграм-канал В котором выложены АПК-файлы Там вообще все АПК-файлы, которые я использую на своем Сбербоксе ТОП ну, то есть, вы видите, да, все, камеры работают четко, все включается. Единственное, что, ну, функционал здесь немножко уменьшен, то есть, вот, допустим, мы можем только включить и выключить. Что там еще можно посмотреть? Диодная лента, которая сзади, да, за телевизором работает, вот так она выглядит. То есть, мы можем изменить только там светлый яркость и так далее, и тому подобное. Больше ничего. Лампочка это обычная. И есть цветная вот цветная цветная тоже видите как выглядит то есть все очень скудненько но тем не менее включать выключать можно то есть вот так вот выглядит датчики вот так они выглядят то есть ну в общем то функциональное приложение я пользуюсь с удовольствием тем более на приставке mi box с я поставил его теперь на обоих сбербокс топах стоит ну, то есть, очень здорово, очень прикольно. Также я поставил кинопоиск. Кинопоиск, естественно, для Android TV, поэтому работает корректно, все четко. Никаких вопросов к нему нету. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, все приложения, основная масса приложений, не обновляется. То есть, вам нужно следить за актуальной версией, ее периодически скачивать, и можно, ну, скажем так, апгрейтить свое приложение только вручную но также существуют и другие приложения которые могут обновляться сами их пример я приведу сейчас допустим Vbox это что-то типа лампы то есть вот так оно выглядит и если новая версия появляется то всплывает окно, Обновите приложение, и мы обновляем. Сбербокс ТОП без проблем это все делает, все четко. А Также я поставил Эксплор. Эксплор это, ну скажем так, файлов, файловый менеджер. Да? То есть мы можем зайти в любую папку абсолютно. в любую папку вашего приложения вашего сбербокса, и можете изменить что-то. Допустим, вот обратите внимание, сейчас у меня в правом верхнем углу 3,2 гигабайта свободной памяти. После того, как, вернее, как только я поставил этот uh, Explorer, то памяти у меня было всего 700 мегабайт. Мне, естественно, пришлось зайти в мои программы, Посмотреть, какие установлены. Системные я стараюсь не трогать. А все остальные, ну, можно без проблем удалять. То есть, допустим, ну, вот, маппер, я позже о нем скажу. И здесь, как вы видите, у меня не осталось ни одной практически игры. Ну, вот даже мы можем смотрешку удалить. То есть, мы можем просто нажать и удалить. То есть мы можем ее без проблем удалить. Но освободим мы 13 мегабайт. Но основная масса, конечно, игры занимала. Здесь игры занимали ну, порядка там, 2 гигабайт, что ли. Также мы можем открыть папку системные. Здесь я особо вам не советую колупаться, если вы, конечно, не знаете досконально. Он даже видите, Huawei Cast какой-то плюс есть там. То есть это именно, скорее всего, передача экрана на экрана с телефона на экран телевизора. Именно Huawei технология задействована. Потому что не, гугловской здесь нету. Ну вот вы видите, да, какие приложения. Можете, не, не нравится вам YouTube этот. Можете его удалить. Так, я пробегусь просто какие есть приемы.